Друзья, добрый день! Вот. Давайте мы с вами сегодня поговорим на очень важную тему Эта тема будет у нас вода Какая вода? Когда? Сколько нужно пить? Ну, то, что мы состоим все из воды практически об этом все знают, да, но почему-то никто не задумывается, что нужно пить постоянно побольше воды, и воды нужно пить хорошей, щелочной. Многие думают, что там можно выпить там и чай, там и кофе, там и какие-то напитки. Там даже травяные чаи, это уже, это уже для нашего организма воспринимается как пища. Это не вода. Вот, соответственно, ее начинает переваривать. То есть вот советуют пить там, 2 литра воды. Ну, Опять же, это неправильно. Во-первых, у всех разный организм, разное состояние здоровья. Я вот выпиваю, хотя у меня при моем циррозе и ну, отеки возникают. Сейчас я научился от них избавляться уже давно, причем. То есть не доводить до отеков. Там. А раньше ужасные... Я ходить не мог, ноги до такой степени опухали, как столбы были, как, как будто слоновость постоянно мочегонных препаратах этих медицинских вот сейчас я этого избегаю без медицины без таблеток без всяких вот дел чего и вам советую вот. значит какая вода самое главное вопрос вода щелочная должна быть вода должна быть 8 8 с половиной pH вот, не меньше, но и не больше Больше тоже не очень хорошо ну До 9 вот, Где-то 8-9 вот, В этих пределах Магазинная вода К сожалению Мы вот делали замеры По магазинной воде Она тоже оставляет желать лучшего Из 5 бутылок разных производителей у них у всех 5-6 pH вот. Это очень мало, это не вода, это слабая кислота вот. А вот Наш организм вот так закислен Поэтому такую воду пить нежелательно вот. можно, Можно ее нагреть При нагревании pH повышается где-то на половину, на одну единицу то же самое по водопроводной воде, вот. водопроводную воду. Ну, знаете, что у нас очень большая проблема с чистотой водопроводной воды. Вот. Ну ее хотя бы, если уже кому-то деваться некуда, другой воды, ну нету возможности там купить, достать или как-то. Вот хотя бы отстоять ее, чтобы она там стоялось вот хлоры там другие привеси тяжелые они осядут на дно и потом аккуратненько это слить чтобы, вот, то есть не затрагивает дно осадок останется а вверх, вверх вы аккуратненько слить вот, хотя бы так кипяченая вода вот это вода мертвая вот, чтобы ее обратно привести Полез, сделать из нее воду полезную Ее нужно Раз хотя бы 40-50 Ну и допустим из чашки в чашку переливать Повыше поднимать и переливать Пузырьковый эффект mm -hmm. Почему говорят вот горная вода, ледниковая вода Потому что она во-первых вымороженная вот, А во-вторых она бежит по камням там постоянно, постоянный пузырьковый эффект. Ну, я знаю, люди даже вот, ну, дома делают, там, воду настаивают чистую на минералах. Вот, и в свою воду вот, в эту, ставят насос для аквариума. Там, он же создает вот, вот этот пузырьковый эффект. Рыбкам же нужен тоже воздух можно и таким образом. Есть, купите лакмусовую бумагу, не, не проблема это совершенно. Там либо там какие-то медтехника, там еще какие-то вот есть магазины, либо в интернете тоже не проблема. Я через интернет заказываю. Вот. И вы будете знать. Во-первых, вы будете знать. с свой щелочной баланс без помощи там в больнице вот. просто слюну померите свою там на язык все вам покажут вот. и будете контролировать жидкость какую вы пьете вот. значит когда пить утром утром нужно выпивать ну хотя бы около литра воды опять же от вашего веса От вашего Организма Вот я ну, У меня метр восемьдесят два где-то 110-115 килограмм вес Я выпиваю литр Литр двести утром Теплой воды Не, не холодной соответственно вот. Теплой воды вот. Если нет возможности если где-то, допустим, уезжаю, возможности нету Сделать воду щелочную Я просто добавляю щелочь Обычную щелочь, где-то столовую ложку на бокал И все это дело выпиваем. Кстати, тем, кто хочет похудеть, у кого лишний вес Хороший вот этот способ по щелочи Но по щелочи мы с вами отдельно поговорим вот, по щелочи, по перекази водорода Это на самом деле это полезные вещи вот Я на себе это испытал Ну и до сих пор пользуюсь этим методом И щелочью, и перекази водорода И чувствую себя прекрасно Для моего более 20-летнего цирроза Вы сами видите но это будет отдельная тема вот. по еде значит пить нужно до еды почему вы выпили где-то за полчаса до еды щелочную воду чистую вода сразу попала в кровь ну естественно улучшился состав желудочного сока в лучшую сторону ну и соответственно ваша пища будет перевариваться гораздо лучше. Это раз. А во-вторых, чтобы желудочному соку ему нужно тоже откуда-то взяться, вот. чтобы, чтобы организм не вытаскивал жидкость из костей, из тканей, там еще откуда-то. Вот. Ему нужно просто помочь и ну, пополнить его. После еды после еды пить не нужно. Ну хотя бы хотя бы час, там, полтора. Почему? Потому что вы просто разбавляете желудочный сок водой, там или другими напитками. Соответственно переваривание будет гораздо хуже. Это приводит к, к, к спучиванию живота, к, к, там будет гниение, брожение и все прочее. Ну, вы, вы сами понимаете, что это нежелательно. Вот. вот таким вот образом. Ну, друзья, желаю всем всех благ, всего хорошего, здоровья, самое главное, позитива, оптимизма. Вот. Ну и не прощаемся.